Найти интересные факты из истории столыпинских переселенцев. Вот смотри, да? Вот Ребята, мне нужно сделать домашнее задание по истории. Перенесите меня во времена столыписских переселенцев. Включайте машину времени. Год вместо прибытия. 1906 год. Поезд в гомби Томск, и я стал интеллект переселенцев. Я стал премственным Алекс, мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним на нас напало злое время, село родное. Парк. Живу в костре сожгли, Отец, убит был в первой схватке. Ама, в костре сожгли, Зачем, скажи, судьбина злая, ты разори. А я в начале 20 века по железным дорогам ехали сотни тысяч семей. Переселенцы из Белоруссии, Украины, Черноземной полосы России покидали родные места и отправлялись туда, где их ждали немалые трудности. Сила им придавала надежда, что в Сибири они смогут наводить крепкое хозяйство. Ведь на дело земли, которые полагались на одного работника в Сибири и на дальнем востоке были в 3-5 раз больше, чем в европейской части империи. Трудно было не только начинать новую жизнь на местах переселения. Дорога тоже таила немало опасностей. Вот в таких столыпинских вагонах пребывали эшелоны сибиряков-переселенцев. Областной краеведческий музей создал мобильный выставочный комплекс. Он состоит из оригиналов и копий предметов быта конца 19 начала 20 века. Это выставка погружения в историю и бытность тех лет, Здесь представлены личные вещи, предметы интерьера жилищ, орудия труда, сохранившиеся в семьях переселенцев. Звуковое сопровождение создает на выставке особую атмосферу сопереживания и восприятия тех лет. Те условия, в которых переселенцы начинали новую жизнь, поражают современного человека, избалованного благами цивилизации. То, что эти люди не только выжили, прижились на новом месте, но и значительно повлияли на развитие региона, несомненно вызывает уважение к ним. Архивные данные, личные воспоминания и другие различные справки во всем этом помогут разобраться специалисты, чтобы получить ответы на главные вопросы: были ли и в моей семье переселенцы, как они оказались здесь по своей воле или разделили судьбу вынужденных переселенцев? Подготовить домашнее задание по истории мне помогла выставка «Сибирики вольные и невольные. Хотите узнать о других уникальных и интересных выставках музея? Приходите в Томский областной краеведческий музей по адресу город Томск, проспект Ленина 75. Thank okay. okay. you.